Сорт томата Мэри Робинсон, это томат биколор. вот я взяла три плода, вот так вот он созревает, сначала он оранжевая и розовая серединка, потом розовое пятно расплывается, и когда томат, вот я взяла, почти перезревший, он практически розового цвета, томат биколор. Это высокорослый и среднеспелый, высокоурожайный сорт. Растение может достигать высоту до метра шестидесяти. Формировать лучше в два стебля, тогда томаты получаются более крупными. Плоды, как я сказала, желтые с розовыми красными полосками и пятнами, они плоско-округлые. Вес томата может быть от 300 до 500 грамм. Вот так выглядит сорт в разрезе. Многокамерный, розовое пятно посередине, очень мясистый. По вкусу он Помидорный, но присутствует сладость. Очень приятная, очень вкусные мясистые томаты. Использовать его можно в салатах для заготовок, томата, кетчупов. И сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплице. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.